Готовим с вами рецепт, который вы спрашиваете постоянно. Запросов миллиард, и не только вы, кстати, спрашиваете, как приготовить настоящую солянку. Солянку не суп солянку, а солянка тушеную капусту с разными вашими сосисками, колбасками и кто что любит. Ну, на самом деле история очень простая, но, тем не менее, есть технология, чтобы получилось все, как мы хотим. Что потребуется? Потребуется лук, морковь, капуста. Капуста сезонная. Можете использовать красную капусту, можно белокочанную, как вам нравится. Можно использовать любые сосиски. Вот если вам нужна классика, используйте сосиски. Мы любим что-то такое более понавороченнее. По... Итак, разогреваем с вами кастрюльку. Используем рафинированное масло. Чуть-чуть. Я добавила чуть, ну, будем считать столовую ложку. Далее, пока разогревается масло, мы возьмем с вами лук и морковь. Лучше нарезать такими же вот кусочками, как у нас будет с вами нарубаться капуста. Можно, конечно, кубиком, но я предпочитаю делать вот такими перышками, либо полукольцами, как вам нравится. Все протушится и станет однородным, не волнуйтесь. Если мы говорим о количестве, то мы берем приблизительно одну часть лука, две части моркови и две части капусты. Капусты можно взять больше, потому что основное это у нас капуста. Я оставлю вот в таком виде. И а, добавляем сами в кастрюльку. Кастрюлька у нас разогревается, разогревается, уже практически разогрелась. Не на сильном огне, нам нужно именно протушить, то есть ничего гореть не должно. А, теперь морковь. Морковь мы натрем на терке, просто на крупной терке. Итак, натерли, а, добавляем к луку. Чеснок мы не добавляем, чеснок там не нужен, потому что мы предполагаем, что в любом... В мясном полуфабрикате а, уже добавлен чеснок. Дальше интересное. Я хочу добавить немножко бекона. Мне нравится дополнительный копченый вкус. Поэтому мы берем бекон наш сырокопченый. кусвиловский. А, он без различных химических добавок. Поэтому а, можно спокойно совершенно его брать, покупать. Все, что у вас останется, вот, например, полпачки вы истратили, можно заморозить и при необходимости доставать. Просто в пакетик и в заморозку. Так, возьмем бекон, половиночку, нарежем его и отправим к овощам, к луку и моркови. Закидываем. Он даст дополнительный жир, дополнительное масло и аромат. Но он не очень жирный, поэтому он весь не вытопится у вас. Помешиваем. Следите, чтобы у вас ничего не начало гореть, потому что будут вот эти черные кусочки а, не очень красиво целиком в солянке. Поэтому следите, пожалуйста. Еще раз давайте отметим, когда мы с вами добавляем овощи, лук и морковь, это сладость. В них очень много сахара, поэтому контролируйте, пожалуйста, различные овощи по именно сладости, чтобы она не была слишком сладкой. Пока у нас вся вот эта история тушится, протушится, мы добавим с вами капусты. Отрезаем половиночку. Я отрезала так, что у меня кочерыжка осталась на самом кочине, поэтому хранить ее удобней. Нам, я думаю, половиночки будет достаточно. Сейчас посмотрим. Начинаем мелко ее шинковать. Если у вас есть на чем шинковать, а, такая специальная штука для капусты квашеной, например, делайте на ней, не спешите. Если она большая, то тогда кусочками. Берем каждый кусочек и его меленько начинаем шинковать. Вот так. Постарайтесь не порезаться, не спешите никуда, потому что в любом случае у вас лук с морковью пока тушится, вам спешить вообще некуда. Не забываем помешивать иногда, да, чтобы у нас ничего не пригорело. Контролируйте, пожалуйста, огонь. Нам с вами совершенно не нужно, чтобы что-то пригорело. Сейчас пока у меня делается основная зажарка, что мы добавим? Мы добавим молотый кориандр. Я люблю кориандр, и мне кажется, с капустой он прекрасно играет. Пол чайной ложки примерно. Возьмем пару лавровых листочков. Соль можно уже смело положить туда, скажем, чайную ложку, потому что мы будем досаливать. И замешиваем это все с капустой. Перец вы положите позже, потому что мы не знаем э, по остроте, как вы любите. Черный перец туда идет. Вот именно поэтому мы взяли с вами кастрюлю, потому что капуста из сковородки будет вываливаться. По мере размягчения будет выделяться вода. Но этой воды для того, чтобы протушить капусту, мало. Поэтому мы с вами добавим немного воды. Следите, чтобы не подгорело. Так, здесь у нас с вами пол литра, добавляем где-то 200 миллилитров, перемешиваем и оставляем тушиться под крышкой, пускай тушится себе. Помидорки закинем чуть попозже, как раз та сладость погасится кислотой от томата. Я люблю, когда немножко помидор добавляют. Классические не добавляют, но мы добавим. Также я, знаете, что рекомендую? Если сосиски мы просто забрасываем, то в данном случае мы их чуть-чуть обжарим, чтобы они были такие колернуться, да? Может, так хотите? Если не хотите, обжаривать, не обжаривайте. У нас вообще все можно. Итак, что мы сейчас подготовим? У нас тушится капуста, морковь, лук, специи. И сейчас мы подготовим с вами нашу колбаску. Вообще ее так хочется съесть, честно говоря. Вообще не хочется сегодня никуда добавлять. Так, проверяем. У нее есть кожурка вот такая, кожура. Там, где снимается, снимаем. Там, где не снимается, не снимаем. Она белковая, ее можно есть, но в нашем случае она не нужна. Поэтому мы ее спокойно совершенно зачищаем. Помните, что если вы вдруг взяли какую-то колбасу, от которой тяжело, что то от, а, а, снимается кожура сверху, просто ее надо на секундочку в пар или в кипяток, а, для того, чтобы она приподнялась. Таким образом вы сможете а, ее снять. Так, нарезаем. Да, колбасы у нас будет с вами много сегодня, жалеть не будем. Так, далее давайте сделаем вот такие штучки. Так вот, так будет Хорошо. И то же самое проделаем с вот с той колбасой. Повторюсь еще раз, если вы хотите сосиски, берите сосиски. То есть классика это сосиски, потому что это такой бюджетный вариант. А, Но ну, у нас, в принципе, все достаточно а, бюджетно, поэтому можете выбрать нашу колбасу. На любой вкус, на любой кошелек. А, помните, что у нас продолжается бесплатная доставка. Заказывайте, мы вам все привезем. А, так. Что вот в этой колбасе? Эта колбаса вообще удивительная и уникальная, ее круто с собой везде брать. Эту колбасу чистить от кожуры не надо. Здесь натуральная оболочка, которая съедобная, она мягкая. Поэтому просто мы такими кружочками нарезаем. Сковороду разогрели. Так, разогрели, разогрели. Наливаем капельку масла, просто чуть-чуть, для того, чтобы на всякий случай обезопасить себя от горения колбасы. Мы не знаем, как у вас сильно разогрелась сковородка. Закидываем. И просто ее обжарим. Заодно вытопим лишний жир и не добавим его в наш капусту, потому что и так там всего достаточно. Как вот это убрать, чтобы весь помидор не испортить? Берем с вами, надрезаем раз. И все. И вот эту часть убрали. Все, что надо сделать. Так, нарезаем вот такими не мелкими кусочками, потому что тот, кто не любит помидоры, его просто не возьмет. А кто любит, возьмет целиком большим. Помидоры розовые, хорошие, можете добавить любые. Не забывайте, что бекон соленый, колбаса соленая. Если мы добавим с вами больше соли, чем нам кажется, надо добавить, то соли будет слишком много. Поэтому осторожней с солью. Высыпаем тогда помидоры. Помидоры это от тина, честно вам скажу. Я люблю с помидорами, можете не добавлять. В классическом варианте помидоры не идут. А, черный молотый перец на этом этапе можно уже добавить. Перемешиваем. Видите, вода практически вся вышла. Помидоры дадут сейчас еще жидкость, в которой будет а, томиться, тушиться наша капуста. Если вам нравится такой вариант альденты, не дотушивайте ее до конца. То есть достаточно минут 20 ее потушить, чтобы она уже перешла в стадию альденты. Почему я помидоры добавил только сейчас? Потому что в помидорах содержится кислота. Если мы кислоту добавим раньше, то капуста будет дольше тушиться. Все, что кислое, нам останавливает варку и тушение. Запах просто обалденный, я вам передать не могу. Прям хочется сразу на дачу. Раз. И ждем буквально 7-8 минут. Протушится капуста, соединяем вместе, зелень нарубаем и начинаем раздавать. Колбаса готова. Снимаем ее. И на этом этапе можем уже добавить а, без лишнего жира а, в капусту. Капуста вся пропитается ароматами. И будет просто шикарное блюдо. Всем на радость. Кстати, если, например, вам жалко выкидывать то, что вот это вот осталось? На это можно отлично пожарить картошечку. Перемешиваем, накрываем крышкой и буквально через 5 минут наш блюдо с вами будет готово. Открываем. Ее можно тушить до бесконечности, кому как нравится. Кому нравятся альденты, не перетушите. Нормально, оставьте ее так, чтобы она немножко жевалась, а не была кашей. Каждый раз, когда вы будете разогревать, она еще будет немножко подготавливаться. Когда мы выключаем с вами плиту, закрываем крышкой, она продолжает еще сохранять тепло и готовиться. Поэтому берем с вами тарелочку. Так, Сначала мы с вами нарежем петрушку, потому что посыпим ее петрушкой. Я не рекомендую зелень сразу добавлять в кастрюлю, потому что любая зелень, тем более она у нас не была приготовлена, а начинается процесс закисания, то есть меньше хранится. Начинаем выкладывать. Так. Потом все будет красиво у нас, все почистим. Так, сверху посыпаем с вами зеленью. Итак, наша с вами солянка готова, друзья. Экспериментируйте, пишите нам, заказывайте продукты, мы вам все привезем.